Всем привет и добро пожаловать. А рубрика "Держи в курсе, братан". Знаете, я всегда рассматриваю раздачи Life Gold с позитивной стороны. Какие бы проекты там не раздавали, ведь то, что не подходит мне, не значит, что другим не зайдет. Не стоит раздачу изначально рассматривать как источник супертитлов на халяву, чтобы потом гневно не сокрушаться, мол, какое днище раздали. Возможно кто-то другой давно мечтал иметь в библиотеке ту или иную игру, а тут как раз подгон по лайфгол подъехал. Ну да ладно. Приступим к главной теме. Так что там по голду? С 1 по 30 июня можно будет забрать King's Bird. Это динамичный экшен платформер с интересным визуальным стилем, где история целиком и полностью передается через музыку и происходящее на экране, а точность наших движений играет ключевую роль. В начале игры нам показывают главную героиню, которая очень хочет выбраться за пределы своего замка, а некий большой дядька, предположительно король и ее отец, не выпускает ее. Но наша героиня не сдается и пытается найти обходной путь. Мы должны прыгать, скользить, парить, отталкиваться от стен и делать прочие красивые кульбиты, и делать это так, чтобы ненароком не упасть в пропасть или не зацепиться за торчащие стен и потолка шипы. Задача – добраться до конца уровня. Челлендж в Kingsbeard присутствует, но скорее для упрямых, чем для умелых. С 1 по 15 июня Neo Geo Battle Colisee. Аркадный файтинг от создателей серии King of Fighters. На заре 2017 года новой эры появляется человек страстно желающий завладеть всем миром Neo Geo и править им. Боясь, что мир погрузится во тьму, люди организовали турнир сильнейших бойцов под названием Neo Geo Battle Coliseum. Теперь мир в руках воинов, в том числе подосланных на проверку ситуации агентов Юки и Аи. С 16 по 30 июня Injustice got Among Us. Лишь внешне напоминает Mortal Kombat, но на деле же мы имеем немного иную игру. Сюжетная кампания постепенно знакомит игрока с разными бойцами и сценарными клише. Выглядит это все как помесь мультиков про x men и сериала Power Rangers, особенно театральный мордобой в заставках. Напущенность постановки порой неплохо разбавляют Джокер с Харли Квин. Арены полны всяких предметов, которые можно использовать в бою. Скажем, шарахнуть оппонента автомобилем, обрушить на него стеклянную конструкцию, ловко пнуть его вглубь экрана и долбануть о какой-то специальный объект. Суператаки, логическое развитие X-Ray, выполнены с поистине комиксным размахом. И все эти оперкоты, от которых противник улетает в небеса, гигантские демоны, удары с разбега и прочие избиения астероидами, поначалу весьма впечатляют. В похожем ключе выполнены переходы между двумя локациями. В особо отведенных местах можно стратегическим пинком отправить оппонента в красивый полет, в ходе которого он будет пробивать все бетонные перекрытия, сбивать вертолеты, попадать под поезда, ну и так далее. В целом неплохой файтинг в стиле супергероев, но мне как-то вторая часть больше по душе. Тем более на данный момент она доступна по подписке Game Pass. И с 16 июня по 15 июля можно забрать Shadows Awakening. Перед нами типичный представитель жанра Диаблоклонов. Приключенческая изометрическая ролевая игра с тактической системой боя в реальном времени и одиночной кампании. Нас ждет история демона, который поглощает души погибших героев за счет чего становится сильнее. В роли этого демона мы должны пройти по фэнтезийному миру, меняя его так, как нам заблагорассудится. Выбрав во время обучающего задания персонажа в одном из трех классов, мага-воина или вора, мы чуть позже пополним нашу команду другими уникальными героями, выполняя побочное задание или следуя основной истории. Так по пути мы можем получить зомби-громилу, деревянного гиганта с дубиной или злую молниеносную осу. Во время сражений можно свободно переключаться между спутниками, нанося комбинированный урон, или возвращаться к форме демона, уходя в мир теней. В конечном итоге, Shadows Awakening это неплохая игра с интересными головоломками, сюжетными элементами и механикой перемещений между измерениями. Поклонники жанра, я думаю, останутся довольны. Вот, собственно, и все. Спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, забираете ли вы всегда игры по раздаче или пропускаете, может? По традиции, поставьте лайк, если видос понравился, а за подписку буду крайне признателен. Всем до новых встреч, пока!